Не знаю, как правильно пригласить клиента сразу на платную консультацию. Так часто спрашивают меня психологи и коучи, когда уже устают проводить бесплатные первые встречи, при этом считают, что их экспертность и опыт уже должны стоить денег. К тому же многие замечают, что даже после первой встречи с клиентом клиент остается при хороших результатах будем сегодня разбираться с такой важной темой о платном, о платном консультировании в связи Ольга Ашпина, продюсер-эксперт для специалистов, помогающих профессий. Уважаемые коллеги, здесь нужно четко понимать, какую ценность мы несем вообще клиенту и какую ценность он от нас может получить за время одной консультации. И четко для себя выработать тот самый критерий, какую пользу мы можем для него предоставить в течение этой первой сессии и какая она будет примерно по продолжительности. Знаете, открою вам небольшой секрет. Если вы уже научились приглашать клиентов на коротенькие 15-20-30-минутные встречи по диагностике какой-либо проблемы и делаете это на безоплатной основе, то вы вполне можете переходить и сделать такие же самые приглашения на платной основе. О чем я сейчас говорю? Многие из вас, к сожалению, размещают в социальных сетях приглашения на свои бесплатные, вот такие, знаете, полноценные, глубокие прям полутора или там часовые сессии о проработке конкретной проблемы клиента. Конечно, желающих-халявщиков на такие встречи будет огромное количество. Причем будут приходить как ваши коллеги, для того, чтобы прокачаться самим, для того, чтобы обменяться опытом, так и обычные клиенты, которые в принципе являются вашими потенциальными платежеспособными клиентами. Когда мы изначально размещаем в своих социальных сетях, что приглашаем бесплатно на часовую или полуторачасовую консультацию, клиенты, конечно, к этому привыкают и для них становится странным что оказывается вообще за такие консультации можно и нужно платить деньги поэтому я обычно придерживаюсь сама следующей стратегии и рекомендую эту стратегию для вас что я рекомендую? Я рекомендую все-таки отточить приглашение на короткую получасовую диагностическую консультацию по определенной тематике, например, проверить уровень ресурсности, проверить уровень конфликтности, проверить наличие там, нарушения границ, я не знаю, вот, и так далее, кто это понимает, да, проверить вообще степень, например, Подготовленности ребенка к школе, да, если мы говорим а, под, а, о таких кандидатах, которые могут прийти в качестве мам, а, подго, например, подготовить, насколько вы а, внутренне готовы, например, для того, чтобы а, родить самостоятельно или, например, забеременеть, да, то есть короткие такие экспресс-консультации. Если на узкотематические консультации к вам начинают активно записываться клиенты, и вы понимаете, что, в принципе, вы попадаете в боли, да, клиент, охотно откликаются, они приходят к вам на консультацию, на безоплатную. Задача безоплатной консультации диагностической – предложить этим клиентам уже тот спектр своих услуг, который отвечает конкретно выявленные потребности клиента. Это логично, это все понимают. Соответственно, если мы понимаем, что у нас хорошая конверсия, что такое конверсия? Мы разместили объявление на безоплатную встречу на 30-минутную. На нее спокойно записываются люди. Мы часть из этих людей спокойно переводим уже своим приглашением на платные консультации, или пакетные, или свои курсы, авторские программы и так далее. То есть мы понимаем, что у нас эта цепочка, она отработана. Вот только в этом случае я вам рекомендую первую, 30-минутную диагностическую консультацию уже выставлять платно. Пусть это будет какой-то недорог, недорогой продукт, там, 300-500 рублей, ну, до 1000, чтобы человеку психологически, который еще пока с вами не работал лично, тет -тет -а, только наблюдает вас в социальных сетях, чтобы ему психологически, на самом деле, было не жалко эти деньги, в случае чего просто потерять. Потому что, когда мы ставим небольшую сумму за достаточно ценную встречу, пусть она будет не часовая, не полуторачасовая. То есть клиент всегда оценивает, взвешивает риски. Я иду к малознакомому человеку, с малознакомой вообще услугой, да, для меня. В принципе, она стоит недорого, попробую, если что, там меня в кредиты эти 500 рублей не загонят. То есть я предлагаю вам идти по следующему пути, когда вы уже простроили вот эту вот логическую цепочку, четко признаете, на что вы приглашаете клиента, какой результат он получит за короткую встречу, что вы конкретно сможете ему потом дальше именно предложить, да, что ему продать, какие условия ему создать для покупки. Только в этом случае вы начинаете устанавливать определенную цену, не самую высокую, а вот среднюю, да, именно на диагностическую консультацию, когда мне многие говорят, что мы против бесплатных консультаций, вы знаете, я по сути тоже против, когда вы выставляете бесплатные консультации, полноценные сессии, глубокие терапевтические, потому что диагностическая консультация очень сильно отличается от терапевтической консультации, вы это тоже понимаете. Поэтому для себя именно определите разницу, и если вы хотите продавать дорого терапевтическую сессию, именно в самую глубокую проработку или серию этих сессий, нужно вычленить маленькую услугу, маленький какой-то субпродукт такой, да, как бы как промежуточный для того, чтобы на него приглашать клиентов, или сначала безоплатно или за небольшую сумму денег если у вас сложности как же мне на мою услугу найти вот такой маленький пробничек этой услуги, да, вот фактически пробник приходите ко мне на консультацию 15-20 минут в экспресс режиме, в экспресс аудите я в принципе смогу вам дать некоторые рекомендации некоторые направления, посмотрю вообще с чем вы работаете, с какой целевой аудиторией и что на нее на сегодняшний день может быть, именно что для нее будет привлекательно, что для нее будет действительно важным и востребованным. Записывайтесь на консультацию, пишите в личку. Всегда на связи с вами Ольга Ашпина. Ищите меня в социальных сетях, а также в группах студии Эксперт. До встречи!